Здравия всем здравым. На пороге здравости. Кто? Всем. Вот, смотрите, какие грибочки собирала. Это шампиньоны о, покушанные. А это синеножка. Видите, какие огромные. Я вчера заснимала, а сегодня еще добавила вот. Тут рядовка. Подберю под дубники, ну, в общем, разные разные. Вот столько. Сейчас будем мыть и готовить. Так, вот так вот. Так что грибочки еще до сих пор мы собираем, собираем, собираем грибочки. Так. Сейчас еще покажу. Вот собирали ореха вчера. Опять. Опять еще мокренькие. После дождя. Мокренькие такие вот. А это у нас... Вот у меня грибочки размораживаются с морозилки. А это тоже размораживаются. Овощи размораживаются. Так, это помидоры тоже размораживаются. Это вот уже размёрзлися, я приготовила с этим, с лимончиком, масло еще добавить, сюда перцы положила все, и вот такой вот водички добавляю кипяченой ну, это, и вот это потом сливаю, и потом мы кушаем, так, ну, перец лежит, сохнет. Как всегда. Вот так вот. Все. Всем пока-пока.